Привет, тоже, что ты на канале Magic Пэт, я Юмичу. А я Миша Лайк. А тут появляются ваши комментарии, я Софи. Да, класс, пишите еще и ставьте лайк. И подписывайтесь, пожалуйста, на все наши новые соцсети. Телеграм, Вконтакте, Джен, ссылки в описании. Мы вас там ждем. Позязя. И там же ссылки на наши новые видео на канале Magic Family. Это наш общий канал вместе с хозяйкой Ани. В прошлый раз наша Мишка кое-что вспомнила. Что? Как некоторое время назад мы все вместе с Кисой Алисой играли в ребенка в жестом. Так вот сначала все было круто. Мы все вместе веселились и прикалывались в игре. На, лови. Фу, вонючка, ты воняешь. Может он испортился? Адский ребенок. Ого, да хватит нынечко, на, читай. Может быть парашка тебе понравится? А, какой нынтик. Кисай. Сказки, Ты Реально? Ты че вообще что-ли? А на третью ночь игра стала меняться и стали происходить жуткие вещи. Жарим тостик. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла а! Что это? Что происходит? Ребята, о боже мой. Ладно, спокойно. Сейчас откроем холодильник. Упс. Ладно, возьмем бутылочку и просто спокойно вернемся обратно. Что происходит? Мы надеялись, что это временно. Да, и в какой-то момент как будто все наладилось. Наш редкий ребенок. О! Обкикался. Значит, все нормально. Но мы очень ошиблись. Ч ж такая обстановочка-то криповая? Так, вот твой подгузничек. А -а -а! <вес> а, мне плохо я упала или меня убили? В общем, в тот раз мы решили не сдаваться. И продолжить играть. Да дальше я попробую. Всё, мы живы, призраки, игрушка. И посмотри на него, а? Ладно, не сдаемся, поднимаемся и идем Это дьявольский сопляк Слушай, в задании написано, что нужно разбить защитное стекло наверху, помнишь? Какой ужас происходит, мне страшно Ладно, давайте спокойно Немножко изменился интерьерчик Да, вы правы, в унитазе уже не такая голубая водичка Как будто кто-то туда покакал, когда съел испорченную шурму И обор вырос в доме у нас Летают какие-то штуки, адский ребенок тут висит в воздухе Но в целом все не так плохо Ух, мы немножко подпортились. Юми, иди в ту комнату, где подгузник разбился в тену. Точно, это была пасхалка. Там была соска. При опасности разбить. Понятно, сейчас мы ему воткнем эту сосочку в одно место. Юмичу, только в рот. А куда же еще? Вон он как рот открыл. На. Фух, все нормально, да, в доме у нас опять? Бардак, конечно, немного, но дьявол спит. Да, странно только, что в столе ничего не поменялось. На, убирай за собой то, что ты тут натворил. Давай, мой то у нём утоплю сейчас! Юми, он же спит! Я бы, я бы тебя с удовольствием туда смыла или в мусорку выбросила! Почему-то написано, что нужно отвезти малыша в туалет! Вот я его в туалет и отвела! А ты его в стиралку кидай, Юми! Точно! Ой! Что происходит? Что это такое? Кажется, он опять хочет, чтобы мы почитали ему книжку! Он, он, он в спальню сам залетел! Ага. Эй, ты, космонавт! уже! Знаете, твоего барана? Мне кажется, теперь, как раньше, он уже не успокоится. Да, уж сейчас как выбросит книжку, как он мне тогда сделал. На вот такую жесть любить, а? Да, что происходит? Вы посмотрите на него, трон откуда-то взял себе. Мне страшно, если честно. Может быть, мы поиграем в какую-нибудь другую игру, а? Нет, ну интересно же, это все закончится, победим ли мы этого монстра? Что значит «доброй ночи»? И за белым кроликом убеги от ребенка. Опять первая ночь? Покуха, это первая ночь побега. Сейчас мы будем от него убегать. Ты не знаешь, с кем связался, запливый дьяволеныш. Уж меня таки, Суалис, у тебя не победить. Иди сюда. Видал, что такое мусорка-пылесос? И не надо на меня смотреть такими несчастными глазками. Понятно, как выборешь у тебя в мусорку. Давай, сиди вот в шкафу и не шали больше, не пугай моих друзей, понял? Но так ведь игра не продолжится. А, ну да, но все равно я тебя накажу за твои проделки, понятно? Иди сюда, сейчас. Когда он смотрит такими глазами, мне его жалко. Жалко после того, что было? Залазь, залазь, говорю, вот так. У него что-то с ногой. Пусть его немножко покрутит, может он задумается о жизни. И перестанет вытворять всякую ерунду. По-моему, он там уже не задумается. Да, очень даже весело. Так, понятно, дьявольский сопляк, где темный шадовый. Тебя это веселит, да? А ну, ложись в свою кровать. А мы пока убежим. Следуй за белым кроликом, киса Алиса. Это типа вот эти значки имеется в виду. Ждем. Это на каком там этаже мы живем? На двадцать четвертом. Понятно. Ой, начинается. В маленького психа опять селился демон. Скорее уезжай. Погнали. Не, не на что, ни на что не обращай внимания. Просто следуй за белым кроликом. Давай, Алис, мы в тебе верим. Скорее. Харчатина. Упс. Ах, ты маленький каканец. Он ключ отобрал. И исчез. Так, ничего страшного. Ого, кажется, мы попали в другую квартиру. Вау, прикольно. Новый интерьерчик. Получше, кстати, чем у нас твои родители колхозники, понял ты? Мама, его это не обижает. Киса Алиса, не отвлекайся, нам надо поймать малыша. Ты серьезно его малышом называешь, да? Погодите, погодите, там написано Исследуйте квартиру. Так, ладно, давайте лучше посмотрим, что тут есть. Какая-то фигня. Погоди, выбрасывайте, это кусок нот. Может быть он нам пригодится. Что, весело тебе бегать от меня, да? Я тоже пока казничать умею. Понял. Почему написано дыня? Это же арбуз. Больше арбуз, сопляк. Ну и ладно. Киса Алиса, может хватит мусорить в чужой квартире? А чем мне будет? Тут все связано с музыкой. Да? Собираю их где-нибудь в одном месте. Может надо кусочки картинок вставить? Фигня, не работает. Нет, эти все ноты нужно явно положить на пианино. Давай тупай в спальню, там еще не были. Так, понятно, это какая-то адская колыбельная будущее. Да, видимо, елена. Вообще-то мы от него сбежать собирались. Ну так это нам и поможет от него сбежать. Алис, хватит мусоре, давай ноты собирай. Так, я нашла еще один кусок, что-то все падает. Значит попробую положить под руком. Не понимаю, как с этим барахлом разбираться. Так, вот один кусок, вот второй кусок, а этот кусок, кажется, что-то сюда не очень подходит. Мне кажется, надо найти третий кусочек, а вот эта музыкальная чушь, она, она не подходит. Может в унитазе еще один кусок? Я вспомнила, вспомнила, мы его видели там на полке. Где нота была? Так, точно ты, гений Софи. Собираем это в кучу и играем этому желтому бешеному адскому запляку его любимую песенку. Прекрасно мы от него сбежали. Да не, смотри, все круто получилось. Нажимаем этот переключатель. Такс, ого, открылась какая-то тайная дверца. Неужели приседания пригодились? Ой, тут опять так страшно. В той квартирке искать ноты было приятнее. Да успокойся же, Миш, нам же нужно от него сбежать, поэтому мы должны выполнять любые задания. Ах, опять какое-то жуткое страшное местечко в подвале. Крутяк, тут какая-то пластинка, давай тащи ее и включи патефон. А где мелкий вообще? Интересно, что это нам даст? Понятно, мы его отвлекли, дай сюда. Больше никогда не воруй ключи у взрослых, понял? Сиди слушай свою мучку, а я пошла, открою дверь. Так, что-то у нас за дверью. Опять коридор. Но мы не сдаемся. Смотри, там лифт может. Что тут надо делать? Надо починить электричество. Да что ты говоришь, Юмичу? И так все понятно. А мне непонятно. Ну, вот, смотрите, у нас тут есть э, голубой и розовый предохранители. Голубая пробка и розовая пробка. Вот сейчас мы голубую вставим. Раз. И все готово. Все работает. В смысле? Ты вообще-то розовую не вставила? А, да, точно. Ну, значит, надо просто сейчас розовую найти и все, все просто. Где она может быть? А? Ты же сказала головоломки это мое. Да. Вот мы и не вмешиваемся. Софи, давай скорее, пока тебя не сожрал, этот адский ребенок. Да все норм, вон ящик какой-то. Я сейчас его открою, а там по-любому розовый проб. Вот, видите? Элементарно, ребятки. Слушайте меня. Я всегда говорю так, как надо. Как это? Как это? В смысле? Как это произошло? Ах ты! Да сюда! Ты Че, а? Ты че, а? Ты че сделала? Зачем ты мне мешаешь? А, нельзя тебя выкинуть за дверь, заперто. Я бы тебя выкинула за дверь, понятно? Мешаешь мне тут. Конечно же, все не могло быть так слишком просто. Да ладно, пусть валяется тут, а я снова просто пробку вставлю. Всё. Да. В смысле? Ты, ты, ты, ты серьезно? Он теперь у тебя постоянно будет пробки отбирать. Да, просто кидать его не выход. А, ну понятно. Тогда надо тебя засунуть в какой-нибудь шкаф, чтобы ты не мешался мне тут. Дьявольский младенец. Сиди тут в шкафу, понятно? А-а-а, Не получается тебя засунуть, ты слишком толстый, тебе похудеть надо, хватит жрать уже, не будем больше тебя кормить и пальперсы тебя менять, понятно? Сиди в шкафу. Все, теперь точно все нормально. Сейчас мы возьмем розовую пробочку, ее вставим, или как-то там называется, и все окей. В смысле, это вы чего? Да что такое? еще и токсик. В смысле? Вон там мусоропровод, надо его туда выбросить. Кстати, Киса, Алиса, мысль-то у тебя очень даже неплохая, только тут какой-то кот. Где-то я видела какие-то цифры. Сейчас с кодом мы элементарно справимся. 43, вот я уже нашла первые две цифры. А, хватит его болтать перед глазами, а то мне плохо от его вида. Еще две цифры было в шкафчике. Точно, Кисалиса, отлично. 17, сейчас мы тебя засунем в мусорку-то. Выбросим тебя куда подальше. Только, кот, введу и все, не сможешь ты мне больше помешать. Давай, лети, лети давай вперед. Ты, ты какой упертый, а, давай... Да что такое? Никак не платит. Реально, надо перестать его кормить, раскормили кабана. хе хе мусор. Полетел. Все, вот теперь он мне точно не помешает. Сейчас я вставлю пробки, и все будет окей. Ура! Софи, ты такая умная! Вообще-то, мы все ей помогали. Ладно, идем. Я думаю, что теперь лифт точно заработает. А, нет! Нет! Начинается! Начинается! Почему именно мне всегда попадается? Эта жесть! Да, Софи, тебе везет! Донт Льаве! Опять-таки, Салиса на английском неправильно читаешь Don't Leaf! значит, что он не хочет нас отпускать. И нам нужно срочно поехать на лифте. Дожидаемся лифта. Давай, скорее, скорее, скорее. У нас третий этаж, а там двадцатый. Что происходит? Что, что, что, что? Почему? Почему опять, когда я? Происходит весь этот ужас. Давай, лифт, скорее, скорее. Ну, ну, ну, ну, ну. А -а -а -а! Спук ночи. А вот сейчас я точно проиграла. Ну, блин. А можно я попробую убежать от него? Я думаю, что нужно убежать, а не стоять у паролиста. Вот, открываем дверь и бежим дальше. Так Страшно, но так. Ой, адреналин. О, боже, тут так много дверей. О, опять дверь. Миша, ничего себе. Вот это ты нас поразила. Мишка, да ты крутая. Ничего себе. Ставьте лайки, если вам нравятся наши летсплеи. И подписывайтесь на нас везде в наших соцсетях. И идите смотрите ролики на Манжик и ссылки в описании. Увидимся скоро в новых видео. Как слезть-то отсюда, а?